Stories. Я Вика, и я хочу stories Всем привет! Мы пишем новый выпуск подкаста с подкаста с какими-то интересными историями, людьми, которым есть что сказать. А еще мы пишем их на актуальные темы, поэтому мы отличаемся от всех остальных. -ху -ху. На самом деле, сегодня у меня рядом Егор Бахарев, этот человечек, который снял клип музыканту из Лондона, и снял у его в Киеве. Привет, Егор. Привет, привет, Вика. Да, ну, короче. Спасибо, спасибо, что приняли меня в своей прекрасной студии. Ну, великолепная. Великолепная, да. Все остальные герои, которые будут приходить, пожалуйста, делать точно так же. Я буду да. Расскажи про то, как это вообще получилось. Я так понимаю, это твой первый клип как режиссера, правильно? Угу. Как тебе нашел этот музыкант для начала? Да, чтобы не, это, не затягивать, не делать длинную историю, музыкант этот, его зовут Али Баскар. А сценическое имя Али Бла-Бла, он лондонский продюсер, это его основная основная деятельностная работа, это продюсирование, у него есть своя звукозаписывающая студия, и он в основном работает с такими инди-музыкантами, рэп-исполнителями, у него когда-то была своя группа. Вот. вот это вот Али, это музыкант, которому я снял клип, и у него его жена, она моя такая подруга детства, ну хорошая подруга, она переехала в Лондон учиться, там они с ней встретились, поженились, тудым-сюдым. Вот. и у них, как-то бывает, ребенок рождался. И там, типа за 9 месяцев, как это происходит, они решили, что когда родится ребенок, перейдут они в Украину, чтобы мама присматривалась за ребенком. Это еще было до коронавируса, до этих всех карантинов и так далее. Он уже был в Украине до этого, ему очень нравилось, нравился Киев, нравились там всякие исполнители в том числе, он как-то так. Ну многие, на самом деле, которые, иностранцы, которые приезжают в Киев, они немного впечатляют, что вот, типа, никто не слышал, ну, так, короче, неважно. вот. Он, он приехал в Киев, ему все понравилось, потом они решили переехать сюда с ребенком за 9 месяцев, они уже начали все планировать, у него была идея в Киеве на протяжении года, как они будут здесь жить, открыть такой, как продакшн, аутсорс продакшн в Киеве и возить сюда музыкантов лондонских, с которыми он работает, либо снимать клипы, либо записывать, либо что-то записывать. Вот это была такая основная идея, и тогда мы с ним еще тогда встретились, и я встретился с ним, потому что в тот, на тот момент я работал как продюсером YouTube-канала, я его тоже там помогал снимать, как бы режиссировал ролики, но там не было ничего такого сверхъестественного. Просто YouTube, да, IT, найти тематику, весь а, ведущий до того, да, не будем рекламировать его однозначно. Поэтому, пожалуйста, даже не забивайте. Даже в Google не вбивайте. Вот, я тогда работал там как бы разбирался вообще в продакшене все движухи он меня спросил, есть ли у меня знакомый оператор у меня был очень, у меня очень хороший друг оператор Оскар вот и мы тогда всем ним встретились и начали обсуждать и строить какие-то такие планы что вот он приезжает, мы там все делаем, открываем продакшн, какие-то цены, он узнавал за цены что типа дешевле, что дороже, где можно снимать какие есть локации и так далее вот, но потом настал карантин ребенок как бы не отменялся, поэтому Поэтому корона пришла, они переехали, но летать туда-сюда музыканты не могли. А Али очень хотелось снять какой-то клип, потому что в принципе ему хотелось снять что-то в Киеве, как бы он здесь живет год. И тогда на протяжении этого года последнего он начал заниматься своей музыкальной, там, своей соло-творчеством, э, творчеством, своим солом. И говорит, что мы там сидели немного выпивали э, с друзьями, говорит, Егор, типа, хочешь написать сценарий и срежиссировать? Я говорю, ну пф, да, хочу. Он говорит, ну давайте, типа, подумаем. Вот, я написал ему сценарий первый. Нет, сначала мы выбирали песню. Блин, опять, такой долгий, налог, но не важно. Когда мы выбирали песню, он мне присылает две, два варианта. Говорит, что вот, типа, есть две песни хорошие, на которые я хочу записать клип. Ну, хорошие, по его мнению, хорошие. Я их послушал. Не сказал, я говорю, не-не-не, дорогой, типа, новая новое, писатель, вся херня. Нет, я их, я их послушал, мне скинул ссылку на либо Vimeo, ну, какую-то, типа, закрытую ссылку на эти свои песни. Вот я прослушал первую, прослушал вторую и нажал, типа, там, следующий шаг. И э, открылась песня, без слов, только гитара, какой-то риф. И мне он так понравился, я говорю, что, чувак, а что это за песня? Он говорит, блин, а как ты ее открыл? Я говорю, да, я, типа, просто классно ну, дальше. Он говорит, типа, она очень крутая. Он говорит, ну, давай я подумаю. И потом на следующий день эм, он мне звонит и говорит, у него его там самый такой э, популярный сам, самый популярный его клиент или музыкант, это Хакбекер. У нас его мало кто знает, но там в Лондоне, в Англии он довольно популярный, играет такое как инди-фолк, довольно прикольно, поэтому э, советую послушать. Рек Рекомендую у него веселая музыка такая. Вот я говорю, что это Хак, а они тоже такие старые друзья. Он посоветовался с ним говорит, на какую песню мне снять клип. И он, не зная того, что я услышал эту третью песню, он сам тоже как-то случайно открыл эту третью песню и говорит, типа, вводишь крутая песня, типа, давай на нее запишем клип. Песня вообще не была готова, были только, был вот этот, только риф гитарный, который он записал в самолете, когда летел откуда-то, там, песня о сложностях в отношениях, у них тогда были какие-то траблы, там, не будем раскрывать какие-то траблы в семейной жизни, но какие-то траблы были, как и у всех, вот, и он там на этой почве записал, быстренько в самолете, пока летел там, написал музыку, как-то, слова вот, и потом мы в Киеве записывали эту песню, он полностью написал потом мне скинул демо, который написал дома, вот, начал думать над сценарием куча разных идей было, сначала там типа я хочу то-то, а я говорю, я типа давай это, это, короче, какой-нибудь это типа грязно Тут нету идеи вот. ну, Мы в итоге пришли к какой-то идее Не знаю, потом мы расскажем, может не будем рассказывать вообще Типа а... у людей просто да да, да, интересу, <смех> да <пожалуйста>. и, <смех> и пишите <смех> какие идеи, <смех> что же вы думаете мы там сняли И потом мы записали эту песню тоже в Киеве Она полностью записана вся эта песня в Киеве На звукозаписывающей студии Она по-моему это спилка музыкантов Находится на Пушкинской, такая старенькая студия там до 10 вечера можно записывать Там мы записали его голос тому он сделал мастер уже в Лондоне музыки самой Самая история интересная, но меня знаешь, что зацепило? А почему ты искал такую фразу, что типа Киев и все иностранцы сюда приезжают И он им хоп такой, типа супер нравится До этого они вообще, ну как бы я так понимаю, не шарили о нем это такая же история произошла, я так понимаю, у него, да? Ну, наверное, да, такая же. Я, честно, наверное, тяжело сказать, судить тому, кто типа, в Киеве вырос и рос, и вообще тусил, и туда-сюда. Мне кажется, или хотя бы, я, мне хотелось бы верить, что в Киеве есть такой какой-то там, а, а, какая-то душевность или какая-то вот эта вот эстетика непонятная, которая чем-то притягивает, ее нельзя там объяснить, что вот, не знаю, в Стокгольме красивые дома, и все такие, ну да, острова, домики да, красивые, что все на велосипедах ездят, все там что, улыбаются. В Киеве вроде есть и архитектура какая-то, есть и заброшенные здания, которые непонятно почему забрашиваю, э, забрашиваются, забрашиваются не отстраиваются, да, не отстраиваются, <смех> да. Это, это камень в огород, мы знаем кого Вот <смех> а В то же время есть какая-то Троещина И вот этот может быть контраст что ли привлекает людей Люди же говорят там, ну кто-то говорит тоже может голосовно, что Киев новый Берлин и так далее -да -да -да. ну, Пускай говорят, но в любом случае что-то, что-то да притягивает, возможно там дешевизна, потому что там ездишь еще Харьков, ездишь еще и, не знаю, там Желтые Воды, можно тоже приехать снять клип, но почему-то же приезжают Киев. в Киев И там Львов тоже красивый город, поэтому видимо что-то в Киеве есть и это не только там архитектура, не только люди, не только, короче, это все, все вместе -то притягивает, да а смотри, по локациям. В клипе там несколько локаций киевских мигают. Как выбирай это, исходя из идей, или может ему самому что-то в Киеве понравилось, потому что там есть мост. Там есть мост, а в Киеве есть мосты. Да. Насколько Мне нам и, и, и, не, ни не один пыль. мост. Вот, есть там по, есть деревья. Э, э, водички много. Водички и, и кирпичи, да, и заброшенные здания. Мы хотели снять все сцены, которые уличные, снять осенью, чтобы передать это какую-то осень, там желтеющие деревья и так далее. И нам было сыкатно, что в Киеве бывает такое вроде как там ноябрь, и еще вроде типа, все зеленое, а какие-то деревья уже пустые, а какие-то желтые а потом проходит неделя и уже все, и типа и уже время, да. и, и уже осени нет вот, и поэтому мы там стремались, не понимали когда, потому что еще э, дождь, еще ветер э, мы не понимали когда снимать, в итоге мы сняли в конце октября, мне кажется вот, и не везде была там такая осенняя погода, ну реально как бы не, не, не приугадать, а у нас не было бюджета там, феноменального бюджета, чтобы была огромная какая-то съемочная, чтобы патриот приехал, ребята с зонтиками, был только там, ну по крайней мере у, уличные сцены. Все мы снимали там я, оператор и, и Али. То есть на энтузиазме и на, на энтузиазме. и на и, и на энтузиазме да мы снимали на мосту, который, мне кажется, сейчас закрыт. Это аварийный мост под подольска Воскресенский мост, который на Троещину строится да. уже вот, вот феноменальный мост, который строит, стоит дороже, чем какие-то там острова. Э, э, э, э, э, э, э, какие да? Сейшельские какие-то да или стокгольмские. Получается, если проезжать с Труханового острова на трещину под этим мостом есть такой мост аварийный, и он выглядит немного, там, крича что ржавая, по нему можно ходить, он такой. Короче, он такой жанровый, и по нему немного людей ходит, немного ездит машин, потому что, в принципе, по нему можно только ходить, а машины могут ездить только там, с разрешением. И мы там сняли, ну, это все было в сценарии записано, что нам нужен там мост, а, вот. нам нужен мост, и это там в голове условно, изначально было, должен был первый кадр, как он, в принципе, оказался, что он идет по мосту, мост пустой, Осень, вода, он грустит, то есть песня она грустно, ну как грустно, грустно веселая, она заканчивается на какой-то веселой ноте, но начинается там на грустной. Не знаю, может, можно разделить клипы на повествовательные, типа как короткий, короткий фильм, короткий метр, можно там, наверное, какие-то фильмы чисто. Чисто ради эффектов какие-то там, чтобы просто было все красиво оно ну, вроде как все в, одном, в одной стилистике, но то повествования нет там, Не знаю, поет-поет певец, певица, группа Потом это переходит в кадр, где там не знаю, просто стена и стена как-то крутится но неважно, вот какой-то без, типа какой-то идейный, но без какой-либо там линии и, и клипы есть, где все намешано, непонятно что Вот стандартный клип. Да, да, стандартный украинский клип, но главное, чтобы Выстрел... Спасибо, спасибо. Быстро все мигало, у, у, у, у ребят, у которых эпилепсия, им было тяжело тяжело смотреть на экран, вот, мы решили пойти по истории какой-то повествовательной, ну как мы решили, я решил, мы мы, мы, мы пихали паровоз. и у него в принципе основные клипы до этого, они были больше вот к второй категории, там что-то происходит, оно вроде прикольно выглядит, но там с, с, с текст, смысла нет да с текстом оно на ну, как бы смысл такой-то есть но нету там э, глубокого по тексту а мы же хотим по, по вэта, э, ну, типа первый клип нужно где-то показать свои яйца что типа я там э, идеи есть и так далее поэтому нужна была какая-то история но это я всегда говорю думаю идея была в том что он идет по киеву нам, нужно были, нам нужны были какие-то красивые локации, которые там может узнаваемые. Да не то чтобы узнаваемые, просто, просто душевные какие-то локации, которые там не знаю красиво будет выглядеть в кадре. Поэтому у нас был вот этот вот мост, на который мало кто приезжает. И мне кажется сейчас он вообще закрыт. Меня говорил оператор, что его там типа закрыли. Спустя месяц после того, как мы там отсняли Это то есть нам еще успели? мы там вообще успели, вообще встряли молодцы. Потом мы возле Золотых ворот, сняли, мы хотели фонтан. А он как раз уже не работал, мы там накидали листьев туда А фонтан, который на золотых воротах, знаешь, который да, типа в да, центре, это. черный Там куча людей была тоже, мне приходилось разгонять Кто-то типа села какая-то бабушка, только это какой-то бомж сел Ну короче, Киев там, я подхожу, ребята, ребят, тут нужно снять Только всех разогнали, только начинаем снимать, кто-то опять подошел, вот Там снимали, потом, получается мы с оператором поездили Где-то день выделили, чтобы поехать посмотреть все локации Примерно посмотреть, как снимать, какие там ракурсы, кадры, что он делает на них, что, он там, что происходит. И по сюжету он, получается, идет, э -э, вот это вот сам грустит, грустит, грустит и приходит к себе домой. Э -э, домой, а дом это дом его, э -э, там, где он живет со своей этой девушкой. Вот. И мы последний кадр, где он сидел там под своим домом и, и, и заходил в него, это замок э -э, возле велотрека да, Липинского, да. она, по-моему, называется «Замок Липинского». Короче, прикольное такое здание. А почему не было, знаешь, типа, модных сейчас, особенно среди, там, условно, этих корейцев, BTS и всех прочих, именно конкретные совковые Трещины, локации? Троещина, да. да. Я вообще не понимаю, почему... Ну, допустим, я на левый берег выезжаю только по типа, особой... Особой нужде. Вырос я, я вырос в Киеве. В... Я из-за Киев, мне вообще вы... <laughs> выезжать вообще не хочется. Я пересматривал... Эм перед нашим интервью забил там Киеве, клипы, которые были сняты в Киеве. И что не клип есть на Троечине, где-то начинается, вот, один из, по-моему, по поздняки, еще поздняки, там где песок, это вот, все эти пейзажи прекрасные, высотки. Mm -hmm. Был клип у тэм Палы, по-моему, первый, который они сняли вообще, или там чуть не самый первый их клип, но в любом случае это одна из таких самых больших групп, которая сняла еще клип в 2010 году. Либо Silence is Blaze, что типа так называется песня, ну короче можно забавлить. И он начинается, я уже просмотрел кучу клипов, все троечины, думаю, ну блин, ну что ж такое, смотри там Impala, начинается он на улице Ивана Франка, я говорю, о, думаю, вот, наконец наконец-то, наконец буквально 5 секунд на улице Ивана Франка, он что-то подбегает, к, к, там полицейская машина подъехала, скорая помощь, и следующий кадр, после этих 5 секунд опять Троещина, какой-то мост, какие-то позняки, думаю, да что ж такое. Ну, короче, я не знаю, честно говоря. что ну, а, Ты не рассматривал я, сразу, мы, Не, Не-не-не-не. Показ... Показ... Там же так грусть можно показать. Грусть можно что? показать, действительно в, глаза, действительно. в глаза просто поснимать в глаза? кадры глаза этих людей. Там грусть вселенская просто. Да, и просто он и стоит между двух будет... больших этих зданий. И они давят. Они давят его, и люди давятся. Ну, короче, да, можно было снять. В принципе, все это можно было снять. Просто, знаешь, у меня есть такое чувство, что условно кто-то дал на этот тренд, но окей, да, всегда есть какие-то тренды в клипмейкерстве, в том числе. Сейчас вот по моушен дизайну, все вот эти вот бегущие строчечки, понимаешь, везде с текстами. То есть, условно, кто-то дал на а это же... Рай. А что за бегущие строки? Ну, подожди. ты тоже это видел. Сейчас вот это все рекламы, и тоже слушатели по-любому видели. В рекламах, когда, условно, берется текст, знаешь, он дублируется ярким лимонным цветом. Например, ага. берется коллаж и под фон подваливается. Все, все, все, все я понял. Движутся. Ну, типа, ну да. Это сейчас в каждой рекламе. И мне кажется, в клипах этих... Та же была фигня, что кто-то долбанул тренд. Плюс, я уверен, что ты еще то, что в Киеве снять. Это дешево, намного дешевле, чем где бы то ни было. И, получается, все увидели, значит, у нас свечка такая, вот классно, цирковое здание у нас таких нет, еще что-то. И все начали просто ну, копировать друг друга. Ну, возможно. Ну, значит, мы задаем тренд теперь снимать в историческом центре столице Украины. Ну, правда, потому что у нас чаще мелькает тот же подол или вообще какие-то очень интересные места, условно, Нижний Юрковская. Это все мелькает в наших рекламах. То есть, mm -hmm. это все местные люди знают, где снимать, и выезжают. Это очень круто, я же не говорю, что это беда, да о все, том, все. что Майли Сайрос, условно, к нам приезжает снимать на Дарвинском мосту клип, но весь прикол в том, что иногда они уже выглядят примитивно. Я не понимаю, чем настолько сильно и не очень красиво совковая локация, то есть, не советский модернизм такой, чтобы вот, условно, как дом мебели, если до да, мебели, да, да да То есть э, вот это красиво. Жить на рынок, красиво. это красиво. А они снимают просто, ну, условно, уродские свечки, которые... Mm -hmm. ну... или, или или Буденок Квитив, которые на, на улице Артема, да. которые сейчас собираются перестраивать в... херню. В херню да, опять-таки. Если в Европе, то вроде как в Киев наверняка дешевле заехать. Смотри, снять в Киеве клип, если он масштабный, если у тебя там бюджет 10 или 20 тысяч долларов, опять-таки, я там не большой эксперт, в плане того, что я там не снимал кучу клипов, только он мой первый. Когда я общался с Али, спрашивал у него, типа, было бы дороже или дешевле было бы такой же клип снять, как мы сняли. Он, получается, у нас такой малобюджетный, мы, мы тратились реально по минимуму только там на работу оператора, на работу, там, потом, когда мы снимали внутри, на аппаратуру, на там, на студию, и то мы ее там тоже, как бы, типа, Типа там торговали, что-то подешевле, где... ну короче, все мы, все мы везде мы экономили. Но если у человека э, бюджет, там, не знаю, 20 или 30 тысяч долларов, тогда, конечно, в Киеве можно, можно и там и мост перекрыть, можно и весь район перекрыть, дать там... Вернадского арендовать. Или... Вернадского арендовать. И, и, и поэтому вот они едут в Киев, потому что вот этих вот... Э... Типа всего этого нет, а как бы дешевле. Но опять-таки всю, всю ты всю съемочную группу вот, не берешь, но... Да, я вот не знаю, почему ну, знаешь, бывает... эти свечки, честно говоря, без понятия. Я вот замечала, что условно даже как наши вот эти все продакшены, которые как раз клипы, рекламы, Дизель, это радиоактивный фильм и, и т.п., угу, да, да, Их да. же нанимают прям на месте, то есть это приезжает да. команда, да, условно это э, иностранный режек, э, не знаю, продюсеры, еще кто-то, но как те, те же фамилии Продакшены» все на месте нанимают, а у нас ну, достаточно неплохие команды. У нас Может хорошие. быть так это окупается. Потому ну, вот... что Я тоже mm -hmm. думала, ты перевези всю команду условно из США, как Сайрус летела сюда, но ну, по любому не. Нет. Да, нет, нет. Ну, как бы а, а, эти радиоактив, они не дешевые, но явно дешевле. Ну, то есть они, нет. наверное, по, по сумме такой же, как и, ну, примерно, плюс-минус такой же, как и там, в Штатах, снимать. А, но просто не нужно Перевози, а, перевозить. Перевозить, на все mm, да. Ну, почему снимают там, фиг вы знает. я бы я бы не снимал. Ну, это все выбор, я тоже понимаю, что, знаешь, условно, когда медным снимали, вот это самый знаменитый, по-моему, на трещине или на полках. Ага, да, ну тоже, Короче, тоже. Я, когда... трещина, тоже ага. Короче, фигня, это все советская условная спальная движуха. У них это получилось прикольно, эти разваленные машины, там музыка. То есть мне единственное место, которое понравилось. А, там больше, же у них клип чисто, они просто тут гоняют. А, ну вот вообще я, я его посмотрел, я просто небольшой ценитель это мё мо мо. Это... Непонятно. Непонятно, как ее там это какой норвежский язык или датский, Короче, не важно. Вот, я его посмотрел что просто ездят люди по этому садику к это там сзади пейзаж я такой думаю ну блин но ну, явно же есть даже в, в, там в, в том же мальмо короче я, я утрирую типа в швеции в Мальма есть такие же плохие районы где тоже есть свечки где тоже вроде как но ну, они похожи типа по этому антуражу допустим у этой у, Мали, у Мали Сарус она перекрыла они, они ехали по этому мосту, но вроде как они ехали не типа не в Киеве, а где-то в Лос-Анджелесе. Да, то есть да, по, это не точно. то, чтобы она прилетела отдохнуть в Киев, там, нет, типа, нет, с девочками, да. с девочками потусить, и тут сняла типа, машину и решила поехать сама по этому мосту. И вот много таких клипов, которые вроде как. Или типа Жан-Клод ван Дамм, который тоже снимал, что у нас э, этот фильм, который выйдет на, на Подоле, тоже вроде как э, все снято в Киеве, но. Это вроде как происходит, Сумно, все, да. все, все действие, но там просто это из-за того, что перекрыть вот так вот улицу, все перекрыть, можно только в Киеве И, ну да, вот, поэтому... Я нормально лежу, все еще больше ломанутся. Ломанутся сейчас все наши, она же слушает очень серьезные клипмейкеры, у которых, да, сейчас сейчас ломанутся. Да. Ну Хотя, знаешь, я еще думала о том, что недавно вот шла буквально не в библиотеке и понимаю, что как здание светского модернизма, она мне действительно нравится. Но мне не нравится то, что вокруг все просто, сказать бы, там развалено. Там вот эти условно фонтаны, которые лесенка спускаются, они в ничтожном состоянии. И я вот думаю, если вы предоставляете эту локацию для съемок, они же все равно снимают вот это вот, знаешь, как классическое традиционное, когда в кадре у нас все красиво по геометрии выстроено, поэтому мне нравится эта библиотека. Условно, эти красивые потолки, колонны, лестницы. Но если там оборудовать, ее хотя бы отремонтировать, мне кажется, она бы еще больше профита приносила. Но ты ты про Вернадского библиотека? Да, библиотеку, условно. Библиотеку. Вот, как бы, мы же берем деньги за это с ребят, но угу. куда они идут? То есть, в общем, мы снимаем эти локации может хотя бы в порядок привести, но они на... она... она плохо выглядит. То есть ты предлагаешь переделать Киев под такую большую локацию для клипмейкеров? Да пожалуйста, да, снимайте, ну серьезно, это же все равно для нас немножко как знаешь как это... работа этого державного агентства за развитку туризма, или как, что типа мы привлекаем людей угу. приезжать. Это хорошо, ну то есть как туризм развивается, развивается, но получается, что он как бы развивается, и все э, хотят ехать, но приезжают, а мы для этого ничего не делаем, то есть условно локации никто не реставрирует, не Модернизирует и выглядит это все ну, убогие. Ну, Если да. надо, троещина, отлично. Ну, есть, да, троещина вообще прекрасно. Там не надо ничего модернизировать. Вообще. А условно библиотека. Ты же заметь, когда все в клипах особенно показывали, ее же так показывают с тех ракурсов, там где там все красивенько, по-советски красивенько, uh -huh. создано те же лампочки. И только ты вышел, и пух! Или как 21 Pilots снимали в этом, на ВДНХ. Да, ну, да, там да. Это какой-то то ли радиотехнологии корпус, то ли ну что Ну да, это затемнили канал. Нифига не видно, что он настолько убитый. О а днем, да, это же страшно смотреть. Страшно. Но он, но он очень круто, см... в этом в клипе этого 21 Pilots очень круто смотрелся. Там классно там, там, там поработали, угу. строили. И он, и он очень круто лег в эту всю историю, потому что вроде как постпанк такой, что там все, все взорвалось, в мире живут только тараканы и, короче, солисты группы 21 Pilots, и стоит все же и остался к кону, потому что кону Шевченко это Айла да, и, и он неубиваемый, да, да, неубиваемый. Ничего, никогда, пока все случится, там выживут. А еще очень крутой клип, о котором, ну не то чтобы мало кто знает. А может и мало, а, если знаешь, есть артист Пауло Нутини. его зовут, да, знаю. и он вот снял крутой клип, Iron Sky называется, в каком-нибудь там, там 2015-2016 году, я его тогда смотрел не потому, что в БЖ, как всегда написали, что вот очередной... Иностранный музыкант снял клип в Киеве на Троещине Потому что я в принципе следил за его творчеством И такой смотрю этот клип, а очень-очень крутая песня Она такая типа там на 8 минут Клип просто феноменальный Там получается короткий этот фильм Не фильм, а клип как короткий фильм сделан И он снят в Киеве тоже там в основном Троещина Но вот там вот фигурируют всякие постмодернизмы Знаешь этот Парк автобусов известный, которые круглый Всякие мозаики наши yeah, вот, наверное, yeah, yeah. Там очень красивый И он, и он э, в плане эсте, типа эстетически очень круто снят Потому что там цвета как раз подчеркивают вот эту всю советскую движуху По сюжету он э, там все там Действие разворачивается не в Киеве, не где-то там А это тоже какой-то типа постпанк э, Завязан чуть там на э, кваскотный двор <связывая> а, нет, подожди, а нет. Скотт двор» это, это, это, это в клипе, это в клипе «Cool Вот, э, вот там, там типа постпанк, я сначала думал, что это что-то как бы типа короткометра короткометражка о… Э, не как, как он называется, наркотик, который… метаментфетамин, мет, мет, а, мет, а, который знаешь, как в этом «Во все тяжкие» сериалы смотрела. Сериал. Короче, типа э, наркотик для бедных, условно. Mm -hmm. Потому что он там производится очень, очень просто, он там, дешево стоит, но потом на него очень быстро посаживаешься, там, условно, первая доза, и все, это уже сел. У него там зубы выпадают. Mm -hmm. и, в этом, и в этом клипе вроде как они там курят этот, этот, этот, этот наркотик, но потом я уже начал читать дальше. А там, как по идее, они там этот какой-то наркотик, который в принципе. Это как метафора на эти все проблемы э, низкого слоя, но у них этот наркотик влияет на музыку как-то я они что слышат какие-то там звуки, но он снят очень круто, все движения этих актеров с музыкой очень клево пересекаются, не то чтобы там танц, танцуют под бит, а наоборот они танцуют там куда свою музыку, но с песней этого Пау Мутини оно все очень круто и гармонично смотрится. Поэтому вот его клип, этот, наверное, мой любимый. И потом, по-моему, этот клип взял там, куда то награду, типа, за лучший нет. клип года, где-то там... Я тоже посмотрю, что я сейчас. Ну, Ок, смотри, а в таком вот амплуа, такое использование Киева, это ок? То есть я хочу понять, знаешь, где эта грань? Где грань уже маст-маркета, а где использование Киева как действительно красивых локации? То есть когда ты обыгрываешь, как 21 Pilots, или все, что снимает, это хорошо? Нет, вот, вот этого нет, это получается, как, я не знаю... Типа, можно взять, можно купить арсенал Мецне пива, а можно купить, не знаю, коми там Варвар. Типа, вроде все это пиво, но, типа, арсенал Мецне, то можно, в принципе, и не, не, не отлично, как бы, если тяжело очень, то можно с утра и выпить арсенал Мецне, но желательно Варвар, <питает> да. Вот, наверное, здесь точно так же здесь. Вот, прекрасная метафора. Нет, э, на самом деле, если клип снят, типа, клево, если там ложится хорошо в сюжетную линию этот, не знаю, пускай троечной или там подчаянной или ну все, все что угодно, то типа круто а если как-то просто перекрывается мост, как у Малисарас, то типа, ну окей, ну сняли да сняли, мне вообще пофиг на это то есть как бы гордиться вы тем, что у нас Малисара сняла э, там, 5, 5 секунд, 5 секунд клипа на нашем мосту из-за этого перекрыли весь город и типа люди не могли приехать домой но типа гордиться здесь не то чтобы, не прям ты знаешь, это не, не то чтобы Лола uh, Ленд, La La они перекрывали, когда снимали первую сцену, если ты помнишь, смотрела да. там, там про музыкантов, Оскар почти взял. И там они, когда первая сцена, очень крутая, как они там танцевали и так далее, они там перекрыли этот мост. Это там разрешение им дали, они перекрывали, по-моему, был у них один, один шанс на репетицию, они перекрывали утром, типа, с 4 утра до 5.30, потом они снимали тоже, тоже типа, час-полтора, вот. И, ну, это как бы круто, там такая сцена, типа, неимоверная, и оно все оправданно. ложится, ложится, да, в этот сюжет, но все оправдано. А если просто, типа, перекрыли, перекрыли мост, который явно не, не похож на мост в LA или где-нибудь там Сан-Франциско, ну, типа, нафиг, Поэтому если это какое-то типа творчество действительно есть в этом какой-то эстетизм или там драматургия, тогда думаю, что просто какая-то типа люди бегают и, и, и, и, и, и пишут кипятком, что типа колплей сняли, что теперь делать? Кстати, у колплея прикольно очень клипы сняли, да, в Киеве. Ну там вот такие как бы, локации подходящие. Вот то как бы гордится, не знаю. Если бы это, знаешь, какой-нибудь там условно снял украинский режиссер для там радиохеда снял клип в Киеве и оправданно сказал что вот там мы снимем такой у тебя крутой клип в Киеве, и он все знаешь там сделал это, это да конфетку из этого сделал тогда, конечно вот тогда я бы типа гордился если приезжают к этому располагают где-то там короче на околлациях собираются выпили пиво сняли клип ну окей вот. Ну, пойду дальше. дальше. Следующее можно. Следующий, да. следующий можно посмотреть. Ну еще, еще так, песня должна под, соответствовать да. всей этой движухе. Ну вот мне иногда кажется, ну, что это они не очень соответствуют. Вот, смотри BTS, да, вот, корейская тема. Они всегда же с клипов делают вот это условно. Окей, там есть история, но чаще всего это именно вот этот второй тип, не, второй у тебя был повествователь, не, первый повествователь был, uh -huh. а второй у тебя просто вау, эффект, uh -huh. меня забили, вот. Условно это BTS. И вот они взяли, как мне кажется, исключительно потому, что это... У них такого нет, это раз, и два, это эстетически правда было красиво, но они умеют сделать с этого эстетику. Uh -huh. Я вообще без понятия, кто такой BTS? Звучит uh -huh. какая-то uh -huh. <amber> там BTSM <september> какая-то джужуха. Сейчас сюжуха. тебя какие-то молодые слушатели прибьют. Ты что, это какая-то корейская группа, которая там рекордсмен ютуба, там и то ли 7, то ли 9 А, все, я понял. Которых... Это которых там гоняют в шею, в шею в гриву, недоплачивают, потом люди что-то такие вот... Но я слышал, ну, что ну, это, это, это не что не что у них там какие-то какие очень ужасные условия работы, потому что там из них делают какие-то там огромных звезд, а они, они сами по себе у них там депрессия, депрессуха жесткая, ну, а всем пофиг на то, что у них депрессуха, же, да. что типа какая разница, иди снимай клевкие ведь, да. дорогое, типа и перестань. Им еще дали Вернацкого, не посидели, Вернац... да, на да, троечную пустили бы их. А смотри, Али твой, он говорил что-то про киевские локации? Может, у него есть еще идеи, где снимать? Мне просто интересно, как он смотрит на Киев и даже на эту архитектуру, потому что локация — это архитектура. Ну да, у, мы потом мы сняли... У него есть свой YouTube-проект, такое как он запустил прода... э, проект ютубовский, где он обучает начинающих музыкантов, как... Э, продвигать свою музыку сейчас в этом 21 веке, там, как использовать Spotify, как на него сыграть музыку, как там всякие Facebook Ads использовать и так далее. И он это делает там в... Он это делает в... У него персонаж свой, называется Лонсом Dog. Нет, Большая такая маска, как в принципе похоже, как в клипе о Play они были yeah. акатами, а, а он только он собака. Такая вот тоже очень крутая маска. И для этого мы ему снимали одно промо, второе промо и там мы снимали в парках в Голосеевском парке-лес Голосеевский лес и тоже на улицах Киева где-нибудь там возле витрин и так далее, но тут мы снимали больше постольку поскольку там в принципе это можно было бы снять везде где угодно он хотел привезти сюда одну девочку снять с ней клип, но опять у нее не получилось из-за этого из-за чего-то не получилось там какой-то карантин опять что-то перекрыли а в плане архитектуры ему вот нравятся всякие заброшенные здания у нас Потому что они... На Львовской площади бывал? <с> На Львовской площади, у меня прям перед домом Я говорю, вот Эли, А, и, и я предлагал, у меня прямо напротив дома заброшенное здание, оно Лисе очень крутое Сейчас уже там стройка началась, а там год тому назад или полгода тому назад ничего не было Я говорю, вот давайте запишем здесь Мы туда даже зашли, там воняло говном Какие-то, короче, иголки, бутылки, обваливающиеся это Лестница, полов нет, ничего нет, оно вроде как прикольно выглядит, но там снимать, в принципе, практически невозможно. Но вот эти вот заброшенки ему нравятся. Ну а так, чтобы он говорил, что я хочу снимать на троещине, я такого не говорил. Потому что, в принципе, он там тоже снимал клипы на, на свою песню о том, как как типа, тяжело было расти иммигранта, а он с такой с, семьи иммигрантов в Лондоне в начале 90-х, середине 90-х. И он снимал этот клип у себя в вот этих вот э, это, околицах. тоже типа, типа троечной, только лондонской. Ну и там такая же, такая же троечная, просто чуть другой э, ну причин ехать в Киев и снимать это на троечной нет. Здесь, сюда, сюда он бы скорее переехал э, снимать Потому что чуть дешевле может быть, и, ну, можно использовать какие-то локации, которые вот, которым в Лондоне доступа не будет. Допустим, какой-нибудь там мост, вот, и за... так бы он, наверное снимал. А так, чтобы говорил, что прям вот ради архитектуры, чтобы сюда, сюда вез, вот такого нет. Как бы ему хотелось просто снять в Киеве этот вот клепец. Но думаю, надеюсь, что может что-нибудь еще снимем, потому что у нас такие. Ну, интересные ребята, у нас профессионалы, люди хорошо снимают, есть, есть камеры э, у людей, можно звук тоже организовать, вот, да, феноменально. Серьезно? В, в, в Киеве очень серьезный подход, да. Все, окей, спасибо тебе большое, да. А, на, на этом все? Да, да, идем снимать трещину. Идем снимать Троещину. Хорошо, все, всем спасибо. Все, всем спасибо. Все, всем спасибо. Все, всем спасибо.